Добрый день! Это урок о сервисе CPA Partner, специально для проекта Валим из офиса. И сегодня мы будем рассматривать кабинет рекламодателя. Итак, если вы рекламодатель и хотите набирать новых подписчиков в свои подписные базы, новых покупателей в свои интернет-магазины, у вас есть свой сайт, посадочная страница. Если вы готовы сделать баннер для рекламы, то вы можете запустить свою рекламную кампанию на сервисе CPA-партнер. Веб-мастера будут рекламировать вас теми способами, которые им доступны. Они могут размещать информацию о вас на своих сайтах, также в контекстной рекламе, в группах в соцсетях, на любых других ресурсах, где они посчитают нужным, где они могут это сделать. В своей рекламной кампании вы можете дать рекомендации, где вас стоит рекламировать. Вы будете оплачивать только совершенные целевые действия. То есть, когда под, э, человек подписался, или купил или сделал заказ, только за это вы будете платить, а не просто за переходы по ссылкам. Если вы рекламодатель, то нужно понимать, что недостаточно просто э, разместить свою рекламную кампанию на сервисе CPA-партнер. Желательно, чтобы вы дополнительно ее также сами продвигали на своем сайте, в своей рассылке, на тех ресурсах, которые вам доступны, даже в контекстной рекламе. Вы продвигаете свою рекламную кампанию. Если это невозможно, то можно рекламировать, даже в рамках сервиса CPA Partner. Есть на сервисе определенные услуги. Вы можете оплатить верхнюю позицию в каталоге, чтобы ваша компания привлекала больше внимания. Вы можете оплатить рассылку информации о вашей рекламной кампании по базе веб-мастеров. Ну и даже просто, если вы не будете рекламироваться, ваша рекламная кампания будет в базе, и она будет доступна всем зарегистрированным веб-мастерам. Я захожу на сайт как рекламодатель. Я зарегистрирована как рекламодатель. Регистрация простая. На почту получаете письмо, через которое нужно активировать свой аккаунт. И давайте посмотрим, что я здесь могу сделать. «Мои компании». Мне нужна эта вкладка, чтобы добавить свою компанию. Минимальная стоимость конверсии в этом сервисе теперь 20 рублей. Здесь вы вводите данные о своей компании, ее название, описание, требования к веб-мастерам. Вводите посадочные страницы, вводите свой сайт. Размещаете баннеры, если у вас такие есть, для упрощения, размещения информации о вас веб-мастерам. После этого вы регистрируете компанию, и она появится в списке ваших компаний. У меня пока нет ни одной компании, я недавно зарегистрировалась. Во вкладке «Переходы» вы, соответственно, будете смотреть переходы по всем вашим компаниям. Во вкладке конверсии вы будете видеть именно конверсии по всем вашим компаниям. Вкладка «Взаиморасчеты». Здесь нужно будет пополнять баланс для того, чтобы рассчитываться с веб-мастерами. График взаиморасчетов по каждой компании вы определяете сами. Сколько раз вы делаете выплаты, рекомендуется делать один-два раза в месяц. От какой минимальной суммы вы делаете выплаты, это вы решаете сами. Есть достаточно обширная база знаний, в которой вы можете получить ответы на очень многие вопросы. И, собственно, все по кабинету рекламодателя.